А, хилло васап народ, рад вас приветствовать на своем канале. Также надеюсь вам зайдет этот видеоматериал с концерта. Удачного просмотра. Вижу и мастерка, Вижу эту куклу фантастика, красивая и не зла, Беру эту баби в момент за пару планет, как требанный на спортивная гимнастика, верхнее, -нет, нет, ничего важнее, я кластика, я песню по мне там все, что я умею, как олажка, парень, мод только. Моей женой поезжай одной, сперва выпьем, растут, птички летят на мой. растут твои детки <говор> Ипотеки и вашей женой <говор> Я только за, чтобы дочки Скорее как весной цветочки и Когда все мои подушки ты не дам их дело следующим поколениям Ведь девчонок как камертон не любят мой светлый Насколько я ни о чем Словно о том, с кем я буду с этой лице дорогие друзья мы снова приветствуем вас в таком холодном климатически на таком теплом эмоциональном городе <свистит> за домашними животными Наш будь утро, но мы готовы поднять небо. Сколько бы ни пели и ни плели, коли полюду разминаем. Не по пути они не отвечают от говна, так же, как не отвечают от Деньги, деньги, деньги, деньги, деньги, деньги, деньги, деньги, деньги, деньги, деньги, деньги, деньги, деньги, деньги, деньги, деньги, деньги, медные Не плавили, не Не Th what the moon give up Скоро длится бальзам Я у синего моря без неба до ночи В ползал, бил жидкое в жидкое говорят, Хоть знал, от него нет пользы Честно, я хороший, но просто хотел гореть Ползу, где Люблю его, теперь ползу И еще одинаково, люблю, так небо просто Рыбки дырки поменять на золотые зубы, но поздно. юбилетка два у я должен запиться, чтобы летать. Должен... И как? чтобы ползти, я должен навить и должен забить, чтобы забыть. напитки, особенно высокого качества, мы рекомендуем, если вы все таки пьете. Денег. Будет Будет друзей. Будет люблю постой бои, но по только рок и ровный Вас не советовал лучше сам сразу значит я Значит нет, нужно больше Мой последний друг, его прикончил мой первый враг бы хотел, чтоб не стало нас двух, был бы проще, но вышло не так он Был обречён, значит, вроде как я не кричал, да это пучья. вроде Мой последний друг улетел, как в балкона отучёл И погас вместе с онлыми домом, а I dare than you, I you. When you want to все, во что я верил, его мира жизни, каждый лишь глубже погружает на блок, в ячном синтетическом мире. Все парни в курсе, пока ты думаете, что в от этих взглядов хочется яду, добавить им вверху. Однажды а с небес, там тангел такой, замечательный такой. Я Зря ты поймал его свои, Но, может, не зря тебе никогда не понять меня Убирай меня, меня, ты, меня Я не Гуратино, я не верю в край, слайк, слайк Я не хочу просто еще одна запись про кидекс Я тебе не лосковый, нежный зверь, мне нахуй не упало, поверь Слушать ту историю про твою небе и твоих вред Ты так много флаги, что я в кольцо Четвертый капотник горячий а -а -а -а. как через Копать на объекту Наш воиннипу положил на ютуб Лучше просто положу тебя на тату И устрою электро-авдон У тебя будут другие покемоны У меня другие тренера Потом думать не перед По крайней мере до утра Сегодня твой Так что лучше запомни Этот трудный бой Выбираешь меня, выбираешь меня, я самый сильный, выбирай меня, выбираешь меня, выбираешь меня, я самый ложь, выбирай меня, выбираешь меня, выбираешь меня, ты не прибылась, выбирай меня. Америка нападнется в тебя Ты за не будь ты, людей и зал, Бегать не будет, только пожертвовать, если можно, когда умьянся с собой Поплотнее плоти за собой. Зрослый, горд, взрослый, все просто, Тоски будет нашим папой как место. Даже не учит, молчал, это пока все у меня, и в один маленький заказ, заказ смешает, мы там не можем, мы же оставим какая я буду просто смотреть Дорогая, Ты последний, домой отстой. А, даже не гавка, ты столь шума Видимый, как я проверил, сообщение. Я просто конец, В мы попадаем в безумие, безумие, попадаем безумие, безумие. сейчас мы попадаем безумие, безумие. Мы попадаем в безумие, безумие. безумие, безумие. безумие. Yeah, yeah, yeah, yeah. Кис, кис, кис, кис, кис. кругом я морковский кот, кстати, кстати. Кстати, кстати, кстати, Отмой который я передам на лыжку так <тит> жарко, как будто я в самом желе. Спасибо, безумия, но хочу видеть низу, и она выше уровня злона, она совершенно. Атрана просто. Смотри, как она пожарит, если... Нахуй, что нахуй, наркоту. Группа LSP, это заявить. В моем сердце бегал, у меня наркотик. I will fall in red. все-таки не стесняясь, дырки в носке. Я миг недели, как солнце, солнца, И небесную облаком облаковый пудрявый парад. И улыбаться, пытаться смеяться, Нерожденный мой сын, кто ты Прямое тело, что тупо болит. Прямое тело, что тупо болит. Ты на другую планету два нету, либо их перестало одна, это нелепо, это тупо болит.